Тема семинара вот. «Высокий уровень сервиса». делайте экскурсию по салону, если человек новый, показываете. Ваша задача — продавать другие услуги тоже. И то же самое делает, допустим, мастер маникюра. Когда к нему приходит новый клиент, он может провести экскурсии и познакомить его с вами. И сказать, а вот у нас мастер есть по волосам, пожалуйста, вы можете воспользоваться его тоже услугами. Старайтесь друг друга поддерживать в салоне и продавать услуги. Покажите, где сразу находится уборная, чтобы он чувствовал себя комфортно. Чтобы, если он захотел отлучиться, он встал и пошел, и знал, где это находится. Предложите чай. Когда у вас долгие процедуры окрашивания шестичасовые, позаботьтесь о том, чтобы у вас была еда. Ну, какие-то печенья, там, конфеты, что-то. Чтобы человек не чувствовал себя голодным. Вы знаете, да? когда люди голодные, они злые. Вот. Вам это ни к чему. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас было что-то перекусить. Вот, искусство прикосновений. Старайтесь работать в команде. Если у вас будет шампуньер, герл который моет голову, и человек, который может сделать массаж рук, когда вы предоставляете какой-то сервис, старайтесь, чтобы это было всегда. Допустим, если к вам клиент пришел, ему сделали, помыли голову, сделали массаж головы, тут же ему сделали массаж рук, быстренько нанесли крем. Если у вас есть какие-то услуги, там, фейшл, очень часто, да, во время, когда приходит клиент, ему делают максимально все, там, мы его делают, наносят уходы для лица и так далее. Это часто во многих салонах распространено. И старайтесь, если клиент пришел и получил эти услуги, то в следующий раз, когда он возвращается, даже если у вас нет времени, постарайтесь провести его через этот же ритуал опять. Потому что клиент будет очень разочарован, когда он придет, ему все это предложат, сделают, а в следующий раз, там, вы поторопились и не сделали ему это, Человек уже может не вернуться. Очень важна стабильность. Если вы выполняете какой-то сервис, это должно быть стабильно. Вы, если делаете массаж, вы делаете его каждый раз, когда клиент приходит. Расскажите, как он муж, может лучше позаботиться о себе в домашних условиях. Это огромная тема, и это, на мой взгляд, и называется искусство консультации, и об этом мы будем говорить много, и об этом мы будем говорить дальше. Привнести в его день красоту и заботу. Для вас это обычный рабочий день, для вас салон это как дом, вы там проводите очень много времени. Для клиента это событие, это праздник. И постарайтесь делать его незабываемым, каждый визит клиента старайтесь выкладываться. Поэтому мы будем говорить дальше, о том, как повысить стоимость на свои услуги и как выкладываться с каждым клиентом. Часто вот бывает такое с вами, что клиент приходит, и во время работы он делится с вами своими историями, своими событиями жизни, очень часто делится проблемами. И этого на самом деле нужно избегать, потому что человек к вам пришел за... не то что просто, чтобы покрасить волосы, он пришел вам как к эксперту. И во время обслуживания вы, вы ему должны дать максимальную ценность. И для того, чтобы дать максимальную ценность, нужно уметь вести консультацию и уходить от ненужных разговоров. Когда клиент вам начинает рассказывать про проблемы с мужем, вы можете отвлечься на секунду, сказать, секунду, отойти, там, секунду, мне нужно отлучиться, отойти, взять какой-то предмет, да, вернуться и начать разговор сначала. Потому что если вы не будете этого делать, клиент не получит э, пользу от посещения, и вы будете очень усталые. Как известно, есть психологи, которые слушают людей, которые слушают их проблемы, и это отдельная профессия, высокооплачиваемая. И, как правило, эти люди сидят в кресле и выслушивают. И это действительно очень тяжелая работа, и не нужно принимать ее на себя. Старайтесь избегать обсуждение личных каких-то тем. Вы можете поинтересоваться, ой, как ваши дети, как семья, просто показать ему, проявить какую-то вежливость. И все, на этом все. Мы не обсуждаем э, семейные трагедии и так далее. Потому что если вы будете это делать, вы будете как выжатый лимон. И вы не дадите никакую ценность э, клиенту. И сейчас, когда клиент находится у вас в кресле, вы должны ему дать максимальную консультацию по домашнему уходу. Как клиент, как... Э, для вас очень важно, как волосы клиента будут выглядеть после после того, как он придет домой и помоет голову. Когда вы создадите красивый цвет, вы должны быть уверены, что он дома будет мыть шампунем для поддержания цвета. И не будет после 6-часового окрашивания мыть волосы бытовым шампунем. Давайте рассмотрим строение волоса. У нас есть волосы разные. Есть прямые, вьющиеся кудрявые и курчавые. Вот здесь вот показаны четыре категории. И эти волосы, они разные по строению. Курчавые волосы, они более плоские. И когда они растут от корня, они растут вот под таким углом. И это значит, что кожное сало продвигается по ним очень-очень медленно, в отличие от прямых волос. И Именно поэтому прямой волос быстро очень становится грязным, а курчавый волос нет, на его загрязнение требуется достаточно много времени. Также у нас вот эти все четыре категории подразделяются еще на три. Я их обозначала так, слабая 2А, то есть у нас есть прямые волосы, мы про них не говорим, они прямые, волнистые есть, трех категорий это слабая 2А, мы обозначили средняя 2Б и сильная 2С. Я уверена, вы встречали все эти три типа волос, когда либо чуть-чуть волнистые волосы, либо слегка, либо совсем. Очень красивые очень красивые волосы в категории 2С. Если вам вы встречали такие, они смотрятся, конечно, потрясающе. Вот. Есть кудрявые волосы, которые делятся также на три категории. Есть слабые, средние и сильные. И также есть курчавые волосы, которые тоже делятся на три категории. Вот здесь вот есть картинки, как они выглядят. Есть слабая, слабая степень курчавости волос, есть средняя. И эти волосы, они как бы вот здесь вот, вы видите, B, они вот такие вот интересные. У них, у них нет такого э, завитка четкого, они немножко такие растрепанные. И есть категория С, вот такие вот волосы, они даже не кудрявые, они вот, вот такой вот спиралькой идут. И вот здесь вот э, я предлагаю вам пользоваться вот такой таблицей, которая поможет вам дать правильную, правильные рекомендации по уходу. Категория 2А, это слабость степени, волнистый волос, он требует шампунь 2-3 раза в неделю. И Go-Wash. Что такое Go-Waš? Go-Wash go это продукты, которые очень многие компании-производители имеют такой продукт: это шампунь-кондиционер. То есть шампунь, который не содержит в себе большого количества вот этих мылящих средств, но он мягко очищает кожу головы. И при этом, как известно, шампунь очень сильно повреждает волосы. Если очень часто мыть волосы, то концы волос становятся сухие, ломки, и вы это можете видеть. Когда я смотрю на волосы, допустим, мы работаем на неделе моды, и я могу точно сказать, и там моделям очень много наносят стайлингов. И некоторые модели, они приходят, допустим, сегодня они отработали на шоу, и на следующий день у них шоу, и они свои волосы не трогают, у них как куча там сталинга были, они приходят, и это нормально. И можно видеть, что у них концы волос такие тяжелые, плотные. И есть девочки, которые постоянно, каждый день моют волосы, и видно, что концы тонкие, ломкие, сухие. Вот чтобы этого не допустить, вам нужно давать правильные рекомендации по уходу за волосом. Если вы видите, что волосы чуть более волнистые, то предл... объясните, расскажите клиенту, что он не должен мыть голову там каждый день. И э, расскажите, что после спорта, когда человек посещает спортзал, и он вспотел, он может волосы помыть просто водой. Не нужно просто водой нанести кондиционер на кончики. То есть в этом случае не надо опять использовать шампунь. Под он очень хорошо смывается просто водой. И здесь предлагается один-два раза в неделю шампунь и гоу по степени необходимости. Это очень хороший продукт. Я знаю, у многих компаний есть такой продукт и вы можете поинтересоваться вообще, какие компании имеют такую продукцию, потому что этот шампунь, он незаменим, и он помогает волосы клиентов выглядеть потрясающе. Здесь предлагаются инструменты для укладки. Керамическая круглая обычная щетка и плоская расческа. Мы не пользуемся утюгом. Когда клиент у вас находится в кресле, дайте ему рекомендации о том, как он может укладывать волосы, покажите ему несколько приемов, фишек, я даю своим клиентам расческу волосы, они пробуют, то есть научите, их, покажите им, как, как, дайте им максимальную полезность, чтобы когда они вернулись домой, они еще долго вас вспоминали, когда они мыли голову, они вас вспоминали, благодарили, когда они сушили свои волосы, когда они видели, что они выглядят потрясающе, стали гуще выглядеть лучше, исчезли сухость с концов. И они будут вам благодарны все время, будут вас вспоминать. И это называется максимальная ценность. Вот. Здесь также мы пользуемся. Керамические круглые расчески обычные, они дают очень хороший объем. Дальше категория 2C шампунь один раз в неделю и GoWAS один раз в неделю. Я, я, я бы не рекомендовала больше пользоваться вот этими продуктами. То есть вот этот GoWash тоже не нужно пользоваться каждый день, хотя бы через день. Здесь добавляется еще натуральная щетина. Это расческа, которая имеет натуральную щетину, но также она еще имеет пластмассовые такие как бы, тоже зубчики. Эта расческа позволяет немножко вытянуть волосы, и тем не менее она создает, оставляет чуть-чуть объем. Категория 3 требует, они моют голову каждые две недели. А вот эти вот женщины в категории 3А, они очень часто моют волосы только в салоне. То есть они приходят только в салон. Мы им моем голову, мы им делаем укладку, и они очень легко с этой укладкой ходят, допустим, неделю. А, они могут дома, то есть если они моют голову в салоне, им даже не нужно покупать обычный шампунь. Они может, могут купить домой просто go и мыть им, когда им нужно. Вот здесь добавляется натуральная щетина, расческа из натуральной щетины, которая им позволит вытянуть при желании. И здесь добавляется утюг, 300-325 градусов. Но э, здесь обязательно, если вы рекомендуете клиентам использовать утюг, вы им продаете состав, который защищает э, волосы от э, утюга. Эти составы, они э, они невероятно важны. Расскажу вам свою историю. У меня вот эта часть волос была осветленная. Я всегда пользуюсь термозащитой, которая еще защищает от солнца. У меня есть один продукт, который и дает мне термозащиту от фена и защиту от солнца. И однажды я забыла ей попользоваться, и, как обычно, просто утюгом немножко накрутила спереди прядки, и от чего они у меня отвалились. И в тот момент я поняла, насколько важна термозащита. И действительно, когда я делаю себе кудри, когда я использую плойку, большой температуры, как правило, мы это делаем, чтобы ускорить. Если я пользуюсь термозащитой, то мой волос выглядит потрясающе, он не сухой, он не ломается, то есть такое ощущение, что я не пользовалась э, плойкой и щипцами для накручивания волос. И если не пользоваться термозащитой, то волос, вы просто будете видеть, как он, он просто сгорает, он становится сухой, его потом очень тяжело восстановить. 3C категория шампунь один раз в месяц и go раз в неделю. Волосы категории 4 а они используют 6, шампунь каждые 6-8 недель. Это вообще поражающие факты, но действительно так. Если волос сильно бьющийся, как именно вот категории 4 а 4 б 4C, то им очень нужно практически редко мыть волосы. И поэтому они делают моют волосы в салоне. Вот. Ну и, в общем, вот такая таблица, по которой легко вы можете ориентироваться. Я не буду вам рассказывать про такие категории 4B, 4C, потому что в основном мы с такими категориями волос не работаем, потому что ну, кто-то работает, а кто-то нет. В основном это афроамериканские волосы, и девочки афроамериканские мастера, они специализируются именно на таком типе волос, и они больше в этом ориентируются, а больше об этом знают. Вот. Но если вы работаете с такими клиентами, здесь есть рекомендации, вы также, пользуясь этой таблицей, можете давать им рекомендации. Четыре категории домашнего ухода. Стайлинг, домашний уход, уход за кожей головы и стиль жизни. И когда к вам приходит клиент, и вы делаете стрижку или вы окрашивание делаете, вам нужно задавать вопросы. Когда вы будете задавать вопросы, вы поймете, что вообще ваш клиент делает, какой, вообще, что он использует, и вы сможете дать ему четкие рекомендации. И вот такие вопросы я предлагаю ему задавать. Какие стайлинги вы используете? Сколько времени вы тратите на утро, чтобы быть готовой? Как часто вы укладываете волосы? Расскажите подробнее, как вы делаете укладку. Какие инструменты вы используете? Расскажите подробно о ежедневном утреннем ритуале. Очень часто, когда я своим клиентам говорю, что им нельзя мыть волосы через день, а что их волосы нужно мыть один раз в неделю или там, два раза в неделю, и они говорят, я так не могу, у меня волосы становятся очень быстро грязными, и на самом деле я их очень сильно понимаю. Я вам расскажу сейчас свою историю, я всегда пользуюсь стайлингами. У меня есть мои любимые продукты, я уверена, что у вас они тоже есть. Это спрей для объема, для ежедневного объема, который дает мне хороший объем, при этом мой волос легкий. Я не чувствую этот продукт на коже головы, то есть это не пена, которая немножко склеивает волосы. И когда я делаю стайлинг, моя укладка держится 3-4 дня, дня. Также я пользуюсь шампунем сухим шампунем, он в виде пудры, это натуральный продукт, которые не химические, это просто какое-то натуральное средство, я не помню, что они туда добавили. То есть я делаю себе укладку, я использую стайлинг, я сушу волосы объемно, я делаю форму, я сразу же наношу сухой шампунь. Я не жду на следующий день, я сразу делаю укладку, нанесла сухой шампунь, потому что он очень легкий, его не чувствуется. И таким образом я хожу 3-4 дня. То есть мои волосы выглядят прекрасно. Сейчас карантин, и у меня закончились мои стайлинги. И это катастрофа. Во-первых, я чувствую очень сильный дискомфорт. Во-первых, мои волосы становятся грязными на следующий день. Потому что из-за отсутствия объема кожное сало головы очень быстро стекает, и волосы теряют вид уже на следующий день. Во-вторых, я абсолютно не могу накрутить волосы свои. То есть если я накручу их, они тут же, во-первых, получаются очень неровные, некрасивые некрасивая накрутка, потому что нужно передерживать где-то плойку или там. То есть я не могу, если я когда я делаю это со стайлингом, я могу это сделать легко, буквально обмотав прядь и отпустив, и она держит форму. То есть я чувствую себя ужасно. Если честно, то у меня даже какая-то немножко депрессия на этом фоне, потому что я заказала себе стайлинги. Я не стала ждать, когда я вернусь в салон и их с 30% скидкой. Мне абсолютно не важно. Я чувствую себя настолько ужасно, что я готова потратить любые деньги, лишь бы избавиться вот от этого вида грязных волос и вернуть мне ту красоту волос, которую мне дают сталинки. Поэтому очень важно э, консультировать клиентов и рассказывать им, узнавать, о а чем они пользуются вообще. Может быть, огромное количество женщин, таких, э, как я, которые страдают тоже, и не понимают, почему им нужно мыть голову каждый день. А на самом деле не нужно, как оказалось, да? Поэтому вы вот этими вопросами, вы задаете им наводящие вопросы, чтобы узнать вообще, чем они пользуются, как они делают, что они делают. И вы можете объяснить им, допустим, что она вам скажет, что ей приходится мыть голову через день, что ей приходится там сушить волосы, иногда они даже не сушат и без укладки ходят на работу. То есть ваша задача помочь. И ваша задача действительно продать эти стайлинги, потому что многие не верят в тот волшебный эффект, который дают стайлинги. Но если вы настоите на том, расскажите вообще, просто расскажите, какой эффект дают эти стайлинги и как именно они могут облегчить жизнь вашему клиенту, то они будут вам очень благодарны. Если взять кудрявые волосы, девушки с кудрявыми с степенью, с там, Какая, давайте вернемся по категории, посмотрим. А, с категории 3А и 3Б. Они а, вообще очень сильно страдают, потому что они не могут самостоятельно вы, вытянуть волосы дома. Им приходится идти в салон. И когда они моют дома волосы, они испытывают очень сильный стресс. Они пытаются вытянуть, у них смотрится все это вот такой вот, вот такой шапкой. И, а на самом деле, если вы дадите им рекомендации о том, как а, крем, что они могут пользоваться кремом, который уберет им... А, фриз, я не знаю, как называется фриз, когда волос такой пушистый, а когда вы научите их, допустим, скручивать прядки, как сформировать красивые кудряшки, и получается, что им нужно помыть голову, использовать правильный Сталин, чуть-чуть скрутить свои волосы и оставить, и все. Волос смотрится потрясающе. Они будут вам очень благодарны, если вы поделитесь с ними вот этими вот секретами, покажете им этот Сталин, расскажете, как им пользоваться, продемонстрируете. То есть будет очень полезно. Домашний уход. Здесь такие наводящие вопросы. Какие продукты ухода вы используете? Расскажите мне о ваших продуктах, которые вы используете в душе. Как часто вы моете волосы? Какое количество продуктов вы используете? Какие ваши любимые бренды? Как бы вы хотели, чтобы ваши волосы выглядели? больше объема, а, за, Задавайте вопросы, вам клиент ответит. Мне там, допустим, больше объема, увлажнения, мягкости, более прямые и тяжелые. У нас, а, в отличие от бытового шампуня и от бытового ухода, у нас есть огромная категория шампуней, которые, а, которые а, дают нам особый эффект. Опять расскажу на примере своей истории. Мне компания, так как я являюсь амбассадором Аведа, они мне подарили два набора шампуня и кондиционера. При этом у меня был еще свой шампунь, которым я люблю пользоваться и которым я пользовалась. Когда я ушла на карантин, мой шампунь закончился. Я решила помыть, думаю, О, у меня еще есть два. Я достала и начала им мыть, и я поняла, что он мне вообще не подходит. Этот шампунь, он предназначен для бьющихся волос, и он убирает объем и выпрямляет волосы. То есть мои волосы становятся максимально прямыми, и от чего вообще пропадает объем, и они становятся буквально грязными на следующий день. Я заказала себе свой шампунь, и пока у меня нет шампуня, которым бы я пользовалась, я пользуюсь шампунем мужа. И у него, в принципе, неплохой шампунь, но это ужасно. Просто для меня это такой новый опыт, потому что я много лет работала в салоне, я уверена, вы делаете то же самое. Мы много лет работаем в салоне, у нас скидки на продукции, мы всегда покупаем, у нас всегда куча всяких пузырьков, бутылечков дома. И мы... Очень редко моем голову дома. Обычно мы делаем это в салоне, попросили девочки, они помыли, то есть это очень удобно. Тут же посушили, перед работой всегда выглядим классно. Но когда сейчас я на карантине, во-первых, я мою дома голову, это ужасно, то есть это занимает много времени. Из-за отсутствия стайлингов мне приходится делать это часто. У меня нет хорошего шампуня, слава богу, у меня сдался хороший кондиционер. То есть, моя вот, вот что касается волос, это просто кошмар какой-то. И только сейчас я понимаю, насколько э, уходы для волос они важны. И я сейчас понимаю, что я готова потратить любые деньги, лишь бы мои волосы выглядели потрясающе. И ваша задача донести до клиентов, что как именно шампунь может сделать волосы их выглядеть более да, придаст им объем или более сделать тяжелый. И вам нужно выявить, что именно они желают. Кто-то хочет, любит просто прямые тяжелые волосы, которые развиваются. Это один шампунь. Кто-то любит больше объема, это другой шампунь. У кого-то блондированные волосы, им нужен шампунь для поддержания цвета. И ваша задача во время визита клиента задавать ему вопросы и проконсультировать максимально, дать ему максимальную ценность. Рассказать, как именно вот эти вот профессиональные шампуни, подобранные конкретно под его тип волос, могут повлиять на его жизнь. Волосы и кожа. Такие вопросы у нас. Расскажите, как ваши волосы и кожа реагируют на сезонные изменения. Очень часто, допустим, у нас в Америке, очень часто сезонное выпадение волос практически у всех. И там уже идут определенные рекомендации. Когда в последний раз вы обследовались у трихолога? То есть если у человека серьезное выпадение волос, мы его отправляем к трихологу. Мы как бы можем решить поверхностные проблемы, но если у человека серьезные проблемы, мы отправляем к Спросите, как вы моете свою голову. Потому что очень много, очень часто люди используют большое количество шампуня один раз, тратят много продукции. Расскажите, что голову нужно мыть на два, там, если волос натуральный, может быть, даже на три раза. Расскажите, что вы берете небольшое количество шампуня, ополаскиваете волосы, и только тогда берете чуть больше, и шампунь пенится. Расскажите, что профессиональные уходы, они экономичны. Расскажите, что когда клиент покупает дорогой шампунь, он экономит деньги. Со мной был случай, я покупала шампунь э, очень дорогой, профессиональный, когда уезжала на острова. И я пользовалась им очень аккуратно, и мне его хватило практически на год. И таким образом я пользовалась прекрасной косметикой, при этом шампунь он защищал, он имел ОФ фильтр он защищал мои волосы от солнца. Мои волосы были осветленные, с помощью краски, они выглядели потрясающе. Моя подруга, у нее был натуральный волос, она мыла обычным шампунем, и во время вот этого путешествия долгого у нее волос сгорел просто. То есть у нее очень сильный сухой волос стал, и он ломался. То есть шампуни с ОС фильтром они как бы они важны во время отпуска и так далее. То есть все это вы должны рассказывать клиенту. Спрашивайте, как именно вы моете голову. Расскажите, как правильно мыть голову, чтобы промыть каждый участок головы. Ну, поделитесь этими знаниями. Как вы ухаживаете за кожей головы? Кожа головы тоже требует ухода. И очень много продуктов. Если у клиентов, допустим, у них зимой может быть сухая кожа головы, и вы можете порекомендовать ему продукт для скальп, который увлажняет или питает. То есть огромное количество продукции, которую делают не случайно. Люди в ней нуждаются, и ваша задача выявить, в чем нуждается ваш клиент. Как часто вы меняете продукты для волос? Здесь, здесь в этом вопросе вам клиент ответит вообще, что он использует, как часто он меняет. И расскажите ему, что ему лучше придерживаться каких-то продуктов, которые действительно ему подойдут. Что прежде чем найти свой шампунь, ему нужно попробовать там несколько каких-то там вариантов, которые если даже человек хочет сменить шампунь, то пусть он обратится к вам за рекомендацией. Вы можете порекомендовать ему. Вот, допустим, я очень люблю разные марки. И э, я всегда покупаю три марки шампуня. И я их меняю. То есть по настроению. Один шампунь мне делает волосы очень мягкие. Одна, один бренд. Другой бренд делает их... Мне нравится запах и как мои волосы выглядят. Третий бренд там, делает их тяжелые. Я очень часто устаю от шампуня, я их меняю очень часто. Вот. Как часто вы моете голову? А, здесь мы поговорили, вам важно дать консультацию, чтобы они не мыли голову часто, потому что они могут мыть голову через день, и, естественно, их кожа будет сухая. Как много волос выпадает во время мытья? Вот такие вот наводящие вопросы, и от, отвечая на которые, вы очень можете дать много ценной рекомендации для ваших клиентов. И вот здесь вот стиль жизни. Посещаете ли вы бассейн или спортзал? Здесь важно сказать, что пот смывается водой, не нужно мыть шампунем каждый раз после спортзала. Как вы защищаете волосы во время спорта? Как вы моете волосы после занятий спортом? Как часто вы путешествуете? Здесь нужно объяснить, что UF фильтр необходим на летнее время. И есть спреи, допустим, очень хорошие спреи, которые являются термозащитными и дают защиту от солнца. Вы можете предложить им эти продукты как вы ухаживаете за волосами во время путешествий и что вы делаете с волосами перед сном. Поделитесь рекомендациями, да, что если у длинные волосы, их лучше убирать. Вот. Почему важно планировать визит клиента? Когда а, мы сейчас говорим с вами о стрижке и а, о том, какие, консульт, какую консультацию обычно я даю во время стрижки. Пока я стригу клиента, я вот эти все вопросы задаю ему и выявляю, какая продукция ему подойдет. Когда я выявляю, какая продукция ему подойдет, я ставлю вот эти все продукции для объема, восстановления для кончиков, там, э, спрей, если ему необходимо, там, крем. Все продукции, которые я ему рекомендовала во время разговора, я ставлю перед ним. Он может сделать фотографию для того, чтобы запомнить, И э, я ему предлагаю уже купить по мере необходимости. То есть, э, к примеру, если он пользуется бытовыми шампунями дома, и мы делаем окрашивание сложное, то я ему предлагаю в первую очередь купить шампунь, который защищает свет от вымывания. Или если мы делаем стрижку, и волосы клиента сухие, то я предлагаю ему оставить его шампунь и купить для начала кондиционер, который поможет ему, который поможет ему уже сделать его волосы лучше. Вот. Клиент, когда делает фотографии, он примерно видит, что ему нужно купить в будущем. И во время следующего визита, как правило, он берет больше денег и покупает все, что необходимо. Вот. Очень важно планировать визит клиента, потому что это... Почему это важно для вас, мы дальше посмотрим. А почему это важно... Давайте посмотрим, почему это выгодно для клиента. Во-первых, он назначает дату и время, удобную для него. То есть... Планирование визита — это очень важная, обязательная часть, которую нельзя упускать, Потому что таким образом вы проявляете заботу о человеке. Поделитесь идеями, почему они должны вернуться. Во время окрашивания, допустим, если человек окрашивает просто корни каждый раз, вы можете дать ему рекомендации, как можно сделать его цвет интереснее, лучше, и предложите ему в следующем месяце вернуться в определенную дату, сориентируйте его по цене, и вы можете уже назначить Заинтересуйте клиента или, допустим, ему нужно сделать уход. Планируйте встречу для поддержания здоровья волос. У нас очень много глубоко восстанавливающих уходов, глубоко увлажняющих. Это какие-то терапии с массажем. Волос женщины-клиентки с вьющимся волосом, они с огромным удовольствием посещают там, два раза в месяц э, салон для поддержания здоровья волос. Рассказывайте и планируйте визит. Допустим, через две недели вам нужно прийти на глубокое восстановление волос. И клиент записывается, он примерно знает свое расписание. Они записываются. Ваш цвет выглядит потрясающе. Для его поддержания вам стоит вернуться через месяц. Ваша стрижка потеряет форму через месяц. Давайте сразу назначим дату, чтобы, чтобы как только ваша стрижка начнет терять форму, мы о вас позаботимся, мы вам позвоним, напомним о визите, вы придете и не будете раздражаться по поводу того, что ваша стрижка потеряла форму и переживать вообще, когда мне надо запланировать визит, у меня столько всего и вообще, когда я попаду в салон, и я, особенно в больших городах большая проблема в том, что женщины очень заняты, им очень сложно выкроить время, и предлагайте им сразу планировать визит, то есть, когда они запланируют визит в салон, они будут всегда выглядеть красиво, то есть у них, когда они будут в последующем планировать что-то другое, они скажут, о, нет, это время занято, в это время я иду в салон. Вот. Это на самом деле очень классно, и в Америке принято, у, них, у нас вот амер, американки, клиентки, они все планируют визит, то есть это нормально. Русскоговорящих клиентов приходится к этому приучать, потому что как-то, ну, у нас не было принято. Это. Спланируйте следующий бюджет. Когда вы делаете особенно сложное окрашивание, мы об этом будем дальше говорить, вы обязательно консультируйте клиента. Если он а, планирует прийти на процедуру ухода, вы скажите, процедура ухода будет столько стоить, укладка будет столько стоить, и если вы хотите вечернюю укладку, это будет стоить столько. И таким образом вы планируете время и бюджет, чтобы клиент пришел и он имел а, нужную сумму. Поделитесь визиткой обязательно. Вы держите визитки у себя, и вы даете администратору визитки, то есть вы должны раздавать визитки, вы должны делиться. Попросите поделиться визитками с друзьями и родственниками. Если к вам пришла клиентка, которая платежеспособная, вам приятно с ней работать, скажите так, мне очень понравилось с вами работать. Я уверена, что ваша семья, друзья и коллеги тоже очень хорошие люди. Мне будет приятно работать с ними. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно, делитесь моими визитками с ними. Я предоставлю им очень хорошие условия и на первый визит предоставлю даже скидку. То есть ваша задача сделать так, чтобы заинтересовать клиента, делиться вашими контактами. Дальше. Что касается салона, почему важно? Во-первых, это проявление заботы. То есть фронт-деск он тоже должен принимать участие, и если вы забыли запланировать визит, что очень часто случается с мастерами, он должен напомнить и запланировать визит. То есть вы должны работать в команде. Также они должны предложить купить продукцию, которую порекомендовал мастер. Вы порекомендовали мастер, продукцию, выставили перед клиентом. Вы берете эту продукцию, ставите на, около администратора. И когда администратор рассчитывает, она может посчитать, часто у меня клиенты делают так, она посчитала стоимость визита сегодняшнего. Затем мы добавляем один продукт, считаем. Клиент говорит, еще один, еще один добавляем. Еще один добавляем, она говорит, нет, это убираем, это в следующий раз. То есть Frontdesk должен участвовать и помогать в продаже. Вот. Что касается запланировать визит, они тоже должны это сделать. И позвонить за день, напомните визите. Обязательно. Очень часто у большинства парикмахеров проблема в том, что они э, не подтверждают визит. И иногда клиент планирует свой визит, особенно на дорогостоящее окрашивание. Вам закрывают весь день практически 6 часов. И клиент просто забыл, он не приходит. Но если бы фронт-деск позвонил заранее, Клиент бы подтвердил свой визит, либо отменил, и тогда бы у вас была возможность записать кого-то другого. И когда клиенты не приходят, не нужно на них злиться. То есть это проблема не клиента, это проблема отсутствия сервиса в салоне, то есть это проблема фронт-деска салона. Почему вы должны планировать визит? Поддержание VIP-статуса салона, то есть это престижно планировать визит, как бы вы проявляете заботу. Вы показываете что у вас все четко все по плану вы э, это ваш гарантированный доход очень часто как, э, ну очень часто распространена ситуация когда я уже говорила про это когда женщине пора прийти подстричься у нее она вся обросла, у нее стрижка потеряла форму она она злится она чувствует себя некомфортно но при этом у нее уже куча дел запланировано она просто не может найти время и чтобы этого не случилось вы планируете визит. И когда вы планируете визит, человек откладывает свои дела, он приходит, и он приходит гораздо раньше, чем он бы пришел. То есть, как правило, клиенты откладывают в течение недели, в течение двух недель. И когда вы планируете визит, то есть больше клиентов приходят к вам чаще, и вы зарабатываете больше. То есть это ваши деньги, ваш доход. Подходящее расписание рабочего дня. Ну, и, конечно, вы можете планировать свой день лучше, если всех клиентов вы будете записывать заранее. Увеличение прибыли и результат планирования. но ну, это очевидно, да, что если вы будете планировать, клиенты будут приходить чаще, вы будете зарабатывать больше. Предоплата. Когда клиент, клиент должен оставить предоплату, предоплату как гарантию визита. Это действует, когда человек записывается, особенно новый человек, который пришел с улицы или который только позвонил, вы должны взять предоплату. Когда вы планируете особенно сложную процедуру окрашивания, на которую уходит 3 часа, 6 часов, вы должны э, попросить клиента привнести какую-то сумму денег как гарантию того, что он придет и не испортит вам день. Да? Что он запишется, записался, часто да, бывает, не пришел, и вы теряете деньги. Вы не хотите терять деньги, поэтому это вполне нормально, попросить деньги как гарантию того, что они придут. Если клиент не может прийти в это время, он звонит и отменяет дату визита. Если клиент звонит и переносит визит, это нормально. Если клиент, если клиент не пришел в назначенное время и не отзвонился, он теряет предоплату. То есть предоплата в этом случае не отдается, она уходит вам на ваш счет, как компенсация за то, что он отнял у вас много времени и не пришел. И сейчас мы перейдем к такой очень важной теме, как консультации перед окрашиванием. Как продавать дорогостоящие окрашивания стоимостью пределу, ну, примерно 500 долларов? 500 долларов за 6-часовое окрашивание — это, в принципе, нормальная цена. Это, в принципе, нормальная цена для любого города, потому что ваши знания, ваши умения стоят дорого. Как оказалось, что сейчас все на карантине, и многие из вас поняли, насколько окрашивание волос является желанной темой в жизни любой женщины. Очень много, наверняка, вам клиентов пишут каждый день, когда они могут покраситься, пытаются вытащить меня, допустим, в, в, домой к ним их покрасить. И я отказываю. И, и действительно, не, вот кто бы когда вы подумал, что окрашивание волос может оказаться такой нужной штукой, правильно? Но, тем не менее, это... То есть без этого легко можно обойтись, можно не красить волосы, и никто от этого не умрет. К чему я это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что... то окрашивание — это дорогое удовольствие. Во-первых, огромные компании, которые производят краску, краситель, которые производят окислители, Сейчас очень много компаний начали.